Семья, Russian vocabulary. Russian for you. Мя, я, я, сестра, сестра, сестра, Mother. мама, мама, мама, Father, мама, папа. папа. Or отец, отец, grandfather, дедушка, дедушка, grandmother, бабушка, бабушка. Check yourself. Семья, часть вторая, part two. Uncle, дядя, дядя. Aunt, тётя, тётя. Cousin, двоюродный брат. Двоюродный брат. Cousin, sister, двоюродная сестра, сестра. Check yourself.